так я начинаю всем привет это видео о том что когда вы заходите в игру вы появляетесь в вот здесь вот на острове на начальном здесь проходите обучение приходите сюда отплываете либо здесь отплываете я не понимаю далеко где-то отплываете где-то здесь и плывете в один из uh, крайних городов uh, нижнего кор. Континента. А когда вы приплыли к, к крайнему городу, вы проходите там обучение. А проходите локации до города, до ближайшего, и там начинаете фармить, когда прокачаете себе начальное снаряжение. В городе планировщик путешествий находится вот здесь. Маленький компас. Компас. Такой маленький желтый компас открывайте в любом городе. Вот Бридж, например. Здесь компас здесь находится. В Мартуаке компас находится здесь. В Тетфорде компас находится здесь. А в Форд Стерлинге компас находится здесь. В компас находится вот здесь. А с города в город можно телепортироваться через этот компас. Так, называется планировщик, планировщик путешествий. Чтобы телепортироваться с Люма в Бриджвотч, например, или с Бриджвотч в Люм, нужно заплатить перевозчику деньги за стоимость, ну, за вес вещей. Допустим, вы летите в город Бридж слюма. Вы платите одну сумму, тысячу монет. Вы, например, коня хотите третьего перевести слюма в Бридж. За это вы заплатите 15 тысяч серебра, может меньше. Если хотите слюма в Марток перевести, вы заплатите x2 стоимость перевозки слюма в Бридж. Потому что два перехода путешественник будет делать до тетфорда тоже x2 ford стильник x1 а, дабы переместиться в центральный город королеон а, нужно раздеться так как королеон это <coughs> центр всей промышленности нижнего континента на карте есть еще верхний континент, но вам еще до него очень далеко, если вы смотрите это видео. В Королеон вы можете телепортировать только голый. В Королеон нельзя телепортировать вещи, помимо персональных. Вещи в Королеон переносятся не персональные, только перевозкой. Если хотите прилететь в Королеон, лети летите туда голым. Если вы телепортируетесь э, голым, без всяких вещей, без груза на себе, вы не платите за перевозку ничего. А, надетые на вас вещи во время перевозки не освобождают вас от э, веса, который вы переносите. Он тоже будет считаться за вес, который вы перевозите. И в королеон вы в надетых на себя вещах не переместитесь. Вас просто не будет э, телепортировать. Uh, на канале я буду рассказывать uh, какие-нибудь обучающие видео, например, вот этот. И если вы хотите персонально обучиться игре или узнать, поспрашивать меня вопросы об игре, uh, можете писать мне на почту. Почта будет указываться в следующих видео под uh, в описании. Uh, обучение будет, uh, будет платным если оно вам интересно. Все. Удачи.